Гигантское сражение под Курском изменило соотношение сил в Европе. Англо-американские войска спешили высадиться в Сицилии. Почему он не садится? Прибытие назначено на 9.00. Осталось еще три минуты. Обожает спектакли. Доча, у нас есть несколько минут. Я еще раз хочу обратиться к вашему мужеству. Вы должны ему прямо сказать, что Сицилия захвачена. Отразить вторжение англоамериканцев собственными силами Италия не может. И это говорит начальник генерального штаба? Вы должны добиться у него согласия на перемирие. Я скажу им об этом. В связи с серьезной обстановкой на Восточном фронте, я смогу уделить вам только три часа. Мой фюрер? Катастрофические события в Сицилии. Катастрофические события. А кто в этом виноват? Итальянские войска. Их трусость. Слабость командования. Каждый солдат и каждый офицер, покидающий армию, должен быть расстрелян. Мой фюрер, вы не знаете итальянцев. Они не хотят воевать. В 1917 году Клемансо приказал расстреливать в оставших частях каждого десятого. Но нельзя же расстреливать всех, мой фюрер. Дуче, мы должны быть выше людских страданий. Тогда мы выполним свою миссию. Боюсь, что Дуче так ничего ему не скажет. Дуче так ничего и не сказал Гитлеру, Ваше Величество. Положение катастрофическое, Ваше Величество. Англоамериканцы очень быстро могут быть в Риме. Национальные интересы страны требуют немедленного заключения мира. Но каким образом? Все готово, Ваше Величество. Вам только нужно отдать приказ. Какой? Речь идет о том, чтобы освободить Дучи от непосильной ответственности за ведение войны. Мы хотим, чтобы Вы отдали приказ об аресте Муссолини. Может быть, усилить охрану, дуся? Нет, не это. Не это. Не это. Не это. Не это. Не это. Не это. Не это. Может быть, сегодня охрану стоит взять с собой? Честь короля гарантирует безопасность гостя. Эго членится в лома и аспекта. Его величество ждет вас. Ведите к мэ. Едем Дуччо, именем Его Величества Короля прошу вас следовать за мной. Вам надо сесть в эту машину. Что означает эта инсценировка? Это необходимо, чтобы спасти вас от возможного нападения толпы. В этом нет необходимости. Это, пожалуй, единственная успешная операция итальянского генерального штаба. Кто из вас знает Италию? Мой фюрер. Я был там дважды до войны. Что вы думаете Italien? об Италии? Я австрийц, мой фюрер. Имя? Отто Скорцени. Остальные могут идти. Каупштурмфюрер, я намерен поручить вам чрезвычайно важное дело. Мой друг и наш верный союзник Муссолини предан королем и арестован. Я не могу и не хочу покинуть минуту опасности самого великого из итальянцев. Муссолини необходимо срочно спасти. Мой фюрер, я не пожалею сил. Я вам эту операцию. Слушай, смысл, Фюрар. Германия ждет от вас подвига. Sie sind entlassen. Вы свободны. Какие меры вы еще предлагаете принять в связи с событиями в Италии? Мой фюрер, разработана операция «Студент» «Захват германскими войсками Рима и восстановление фашистского режима в Италии». Для этого создана группа Роммеля, но она малочислена. Я приказал вызвать фельдмаршала Клюге, он прибыл и ждет вашего вызова. Позовите. Фельдмаршал, мне нужно несколько дивизий с вашего фронта, чтобы перебросить их в Италию. Не перебивайте меня. Я знаю, что вам нужны эти дивизии. Это очень тяжелое решение, но вы должны это понять. Мой фюрер, несмотря на ваше категорическое требование, я не в состоянии снять с фронта ни одного соединения. Мы вынуждены отойти. Наши фланги не в силах сдержать натиск русских. Единственный выход, выпрямить линию фронта. Я знаю это ваше мнение. Вы пассивный? И вам всюду мерещится Сталинград. Войсками Курской дуги командует генерал Модель. Он разделяет мое мнение. Я не уйду из Орла. Мой фюрер, оставить войска на Курской дуге это означает гибель или пленение почти миллиона солдат. Что скажете вы? Мой фюрер, не оставляйте Орел. Мой фюрер, надо постараться удержать позиции на Курской дуге. Обратите внимание, фельдмаршал Клюге. Я не одинок в своем мнении. Его разделяют эти два генерала, которые по должности выше вас. Мое решение остается неизменным. Сегодня, 5 августа,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 и овладели городом Белгород! В боях за освобождение Орла и Белгорода отличились войска генерал-полковника Попова генерал-полковника Соколовского генерала армия Рокоссовского генерала армия Ватутина генерал-полковника Конева генерал-лейтенанта Багромяна генерал-лейтенанта Горбатова генерал-лейтенанта Жадова, генерал-лейтенанта танковых войск Рыбалка, генерал-лейтенанта танковых войск Катукова, генерал-лейтенанта танковых войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта танковых войск Богданова. Авиационные соединения маршала авиации Голованова, генерал-лейтенанта авиации Руденко, генерал-лейтенант авиации Красовского, В собираетесь. Где командующий? Обедает, товарищ маршал. Кстати... Командующий перед наступлением силы набирает. Так точно, товарищ маршал. Здравия желаю. Здравия желаю, Иван Вот и хорошо, вместе пообедаем. А что, не откажусь. А я вам только аппетит спорчу. Я бы только сухари кидать А что, и выпить нельзя, что ли? Врачи. Рюмку можно. Но прежде чем обедать, закончим все дела. Антонова. Товарищ Антонов, здравствуйте. Степной фронт под командованием генерала Конева принял полосу наступления на Харьков. Противник отступает по всему фронту. Но чтобы не дать немцам вывести свои части из-под удара, я считаю, пора начинать операцию «Рельсовая война». Эхо партизанской войны прокатилась по всем порабощенным странам Европы. Франции, Италии, Чехословакии, Польши. Жекей, я поставил на твою лошадь и много выиграл. Пойдем, выпьем. В городе опять начались расстрелы. Гелена пришла? В немецкой форме. И кузнец тебя ждет. Поедешь в киноаполо. Сколько секунд? Десять. За это время можно пол пробежать. Когда поедете через Варшаву, избегайте кафе-клуба и вокзала. Там тоже будут наши. Войска группы армии «Юг», находящиеся под командованием фельдмаршала Манштейна, оставили город Харьков. Солдаты фюрера полны решимости достойно встретить врага. Огнем нашей зенитной артиллерии сбит еще один русский самолет. Советский АС уничтожен. Вновь построена струнгешица нашей инфанатрии и улучшена батареи небесных батарей и в И А, Жакей, теперь я тебя не отпущу. Пойдем выпьем. Гелена, беги! Лейтенант Файоли приказал удалить из вашей комнаты все острые предметы. Сцепить планеры. Жне. му я послан фюрером освободить вас вас ждет самолет Presto. Presto. Что это за фашизм, который растаял, как снег? Предательство. Нет, дорогой друг, у меня есть серьезное подозрение, что вы умышленно рассчитывали исчезнуть со сцены. Намерены ли вы до конца сражаться вместе со мной? Я утомлен двадцатью годами власти, ни минуты покоя. Уход Дуче с политической арены будет означать, что он потерял веру в победу Германии. Это нанесло бы ущерб Рейху. И я этого не допущу. Лучше уж тогда Дуче вообще каким-нибудь образом исчезнуть со сцены. Возможно, придется опубликовать официальное сообщение, что Дуча был серьезно ранен при воздушной катастрофе. Мой дорогой друг, я должен подумать, за время своего заключения я не получал никакой информации. Обстановка великолепна! На западе англоамериканцы по-прежнему не решаются открыть второй фронт. В Италии мы прочно удерживаем позиции севернее Неаполя. Там в России создан восточный вал на берегу Днепра. Товарищ полковник, погрузку закончили. Кто в первом эшелоне? Батальона Орловы Трошкина. Напоминаю, кровь из носа захватить плацдарм и держать до подхода главных сил дивизии. Постараюсь, товарищ полковник. Что значит постараюсь? Как-то неуверенно отвечаете? Да ведь трудно предположить силу немцев. Рассуждаете, как сержант, полковник Лукин. Ваше форсирование одновременно и разведка боем. Ясно? Ясно. Действуйте. Слушаюсь. Быстрее, ребята! Быстрее! Товарищ капитан! Товарищ капитан! Орудие утоплено! Где? Да он, как голубанет, поберет! Влота! Ложите полоски воду! Слежают орёт! Давай вплать! А сам живот руками держит! Кто? Савчук? Он. Еще. Ну, вот бинт наложу. Ты это? Я, я. Ты береги силы. Не говори ничего. Не пришлось. Что не пришлось, милый? Пожить не вышло. Что ты? Мы тебя в госпитале, операцию сделаем. Мы еще на твоей свадьбе погуляем. Заплачь. Заплачь по мне. По мне заплачу. Легбажали тебя. Я ж тебя любил. Савчук, милый, что ты говоришь? Зоя. Шив, Савчук, вмед Самбат. Зоя на левый берег. Нет, я останусь с тобой. На левый берег немедленно я приказываю. Это генерал Рыбалка. Форсирование идет успешно. Зацепились прочно. Тульские самовары прибыли. Так что чаепитие состоится. Пенсиона артиллерия переправилась, товарищ командующий. Откуда он передает? Вон с того, Пантона. Артиллерии весь огонь перенести на батареи противника. Слушаюсь. Впереди на понтоне генерал Рыбалка. Воздух! Словно чувствовал. Почему пропустили? Где наша авиация? Только что улетела, товарищ командующий. Но, да, наши улетели, они прилетели. Немедленно приказать Красовскому выслать истребителей. Что там у них? Живы. 12 -й. 12 -й. 12, -й. 12 -й. Живы! Живы, товарищ командующий. Истребители наши. обстановка обстановку севернее Киева. Какая обстановка? Вот мозгу им. Похоже, в тыл к немцам идем. Оборона тут слабенькая была. Пока немцы себя не пришли, надо деревню брать. Ну-ка, дыхни. Чего? Опять зубы. Опять зубы, сервы, Ну, <с> болят. Я тебе покажу зубы. Сегодня водки в рот не брать, ясно? Ясно. Люблю тебя цыганская голова. А меня знаешь. Товарищ полковник. Товарищ полковник, в деревне все тихо. Сам знаю, что тихо. Вы мне всю деревню прощупать, По домику, ясно? Слушаюсь. Ладно. Деревню будем занимать. МЦ. По местам! Пригнитесь, товарищ капитан! Вроде снайпер бьет. Похоже, гад на церквушки сидит, а? Товарищ капитан, проверить! Меджись я не даст гад. Давай. Есть! По танкам бронебойным! Прицел 12! Огонь! Да, орудие здесь тоже танки. Вот что, дуй к передай мой приказ орудия к Орлову, Быстро! Давай! Там такое началось, товарищ капитан. Если вас или меня, я ведь товарищ капитан! Что? Как тебе не несовестно? Беги! бросать такую позицию. Мы были танки расщелка. Или что, даже лейтенанты, там танки! Ну что вы говорите? Расчелки! Выщелка! Я не хочу! Нет! Нет! Нет! Я еще думаю, значит, я не убит. Должна же быть какая-то справедливость в мире! Я так не хочу! Смирно! Товарищ генерал, вверенная мне дивизия форсировала Днепр двумя батальонами 206-го стрелкового полка. Главные силы дивизии готовы высадиться на захваченный плацдарм. Отставить высадку. Наступления на вашем участке не будет. Но как же плацдарм, не понимаю. Ваша дивизия передается в состав ударной группы 38-й армии. Немедленно снимается и перебрасывается на Лютерский плацдарм, где намечается успех. Но батальоны вступили в бой, товарищ генерал. На войне каждый день бой. Еще раз повторяю, действие батальонов должно создавать у немцев впечатление, что мы будем активизироваться именно здесь, на этом ложном плацдарме. Основной удар нанесем южнее. Вам понятно? Передайте батальонам держаться до последнего. Я тебе людей не рожу. Понял? А каждого, кто писнет об отходе, расстреляют четверолы бабушки. Куда отход? Куда? Тебе, дай волю, до Сибири бы драпал. А не терпит кишка. Уйди в дальний окоп, чтоб солдаты не виделись и застрелись. Но молча. Молча. Вот тебе совет. Иди. Ты дьявол. Где орудие? Накрылись? Где Лукин? Ранен в живот. Можешь написать в донесении. Орудия разбиты. Прибыл в твое распоряжение. Могу командовать ротой, взводом, отделением. Посоветуешь стреляться? Не застрелюсь. Сейчас от батальона ни хрена не останется. А дивизия по рации передает держаться, держаться. Сколько можно, держаться? Вот этот самый! На сырковке сидел! Наш казался. Как наш? Ну, русский, сука. Власец. Ну, власевец, чего молчишь? Нихт, врет. Дрейфт, проститутка. Он на по дороге все. их, А то и в бог, и в черт костерил за милую душу. Он в наших церковки ни одного уложил. Мразь, ты давай-ка для пользы дела в три этажа рваника. Пусть, товарищи, в церкви тебя послушают. Ну, давай, не стесняйся! Ну! Стрелял, значит. Может, фамилию назовешь? Фамилия? Не нужна ему фамилия. Он и сам ее забыл, родину с продал. А ну, выводи его! Есть! Собака! Товарищи! Погодите, постойте! Поймите, не своей же волей у меня жена в Арзамасе! Товарищи, да поймите Товарищи, же! Не своей волей жена в Арзамасе. Он на церковке. Сидел до последнего? Умри хоть свалочь, как следует. Товарищи! У тебя сколько людей осталось? Десять. Ну, пошли. Снова у тебя, Цветаев, как тараканы беременные. О, Даже с кнутами пришли. Видал? Ну, ничего, ребят. Будем воевать в пехоте. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Ну, что там? Ваш обоих полковник Улкин просит. Всю обстановку спрашивает. Расскажу. Ну как-то. Немного терпеть осталось, немного. Скорее бы мочи нет тут валяться. Товарищ капитан, долго нам еще держаться. Часа два. Светая. Это все. Больше ничего. Все. Санитар, вынесите ко мне в траншею. Душно тут. Воздухом подышать хочу. Не могу, товарищ полковник. Не имею права. Я приказываю, слышите, выполнять. Пока я жив, я командир полка. Вот так. На воздух most Полковник, положение… Молчи, молчи, сынок, все понимаю. Цветаев, Сергей, ты вот что, подари свой мне пистолет. Мой-то немцы покорюжили. Ты себе найдешь. Достань мой пар билет в кармане отдашь ты себя береги мальчишка ты еще совсем товарищ полковник. Ты меня как девицу лапаешь, а? Собака. Кружью! Кружью, лесу светлый папаша! Цветаев, держись пулеметом здесь! За мной! Держать хвост пистолетом! А под пули в траншею! Я <связывая> пулемянный! <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Это? Со всех рот! Где Орлов? Не знаю, где Орлов? Кто видел? Прорываться! Есть! Будем прорываться! Куда она прорываться? Везде они! Видать, там хана! Прекратить разговоры! Не отставай! <музыка> Назад! Со мной! прорываться здесь, через болото! Кто устал снять вещевые вымешки к чертовой маме? Кто идет? Я. Я. Сашка. Где остальные? Бежали за вами. Я видел скляра. Видел, как он успел в лес. Где остальные? Не может быть. Прорвался же кто-нибудь. Я видел скляра. Надо его поискать. Слышите? Что? Говорят. Скляр! Скляр! Что ты слышишь, Сашка? Тихо, слышите? Да. Скляр! Скляр! Скляр! Скляр! Скляр! Сашка, назад! цветаев я привел батальон посмотрите в окно там все от батальона осталось 15 человек батальон дрался до последнего патрона Таким образом, товарищ Сталин, замысел врага превратить Днепр в неприступный рубеж сорван. На правом берегу Днепра уже создано более 20 плацдармов. Битва за Днепр, борба за Киев по своему военно-политическому значению занимает особое место. Что предлагает Генштаб? Товарищ вы знаете, что ударная группировка Батутина уже дважды пыталась прорваться с юга. Однако немецкая оборона оказалась тут слишком прочной. Здесь трудно рассчитывать на успех. В то же время 38-я армия, нанося отвлекающие удары, сумела укрепить и расширить плацдарм севернее Киева. Генштаб считает, что при соответствующем усилении 38-й армии можно рассчитывать на успех с этого плацдарма. Когда можно начать эту операцию? Не раньше 20 ноября, то есть, Сталин. Киев надо взять не позже 6 ноября. К годовщине Великой Октябрьской революции. Приказано взять Киев 6 ноября ударом с севера. Вам это понятно, генерал Маскаренко? Понятно, товарищ командующий. Что понятно? Вы будете брать Киев. Принимайте командование 38-й армии и подготовьте приказ о наступлении. Слушаюсь. Генерал Рыбалко. Сегодня ночью начнете переброску танковой армии с Букринского плацдарма на левый берег Днепра. Ваша армия должна совершить скрытый марш вдоль линии фронта и снова переправиться через Днепр в районе села Лютиш. Товарищ командович, переправить незаметно такое количество танков под носом у фрицев очень сложно. А чтобы фрицы поверили, что вы никуда не уходите, начальник штаба подготовил ложный приказ о том, что наши войска переходят к обороне. Только вам, Павел Семенович, надо подумать о том, как сделать, чтобы вот этот приказ оказался у немцев. Совершенно секретно. Совершенно? Будет у немцев. Оставьте здесь, переоденьте капитаном, и вложите в планшет вот это. Слушаюсь. Победали. Сейчас полезут. Очень хорошо. Придется отступить. Я вас не понял, товарищ командующий. Приказывает отступить во вторую траншею. Командир полка знает? Я знаю. Слушаюсь. Спасибо тебе, солдат Петров. Ну, а теперь можно и переправляться. Согласно приказам. 38-я армия должна прорвать оборону противника в первый же день наступления. Фронт наступления нашей армии установлен 12,5 километров. Плотность артиллерийских стволов 150 орудий и минометов на 1 километр. Чтобы наверняка прорвать оборону немцев, я предлагаю сократить фронт наступления армии на 6 километров... Увеличив тем самым плотность артиллерийских стволов до 300 орудий на 1 километр фронта. Шесть километров фронта наступления армии? Да вас немцы прошьют огнем с флангов. Ну, товарищ маршал, 300 орудий на один километр фронта. Мы подавим немецкий огонь на флангах. Это интересное предложение, Георгий Константинович. Товарищ маршал Советского Союза. Третья танковая армия, совершив скрытый марш вдоль фронта, переправилась на Лютишский плацдарм. Молодцы! По сведениям нашей разведки противник пока еще не обнаружил ваш маневр. Как думаете, атаковать? Есть одна задумка, товарищ маршал. Мы хотим провести, так сказать, психическую танковую атаку ночью с зажженными фарами. Ну и вот с этим. Федя. Давай. там почему они залегли стрельцова есть стрельцов. мое стрельцо вы понимаете что ваше промедление может все испортить и все больше ждать поднимайте людей что Ай, черт. Дай автомат автомат А ну за мной, ребята! Вперёд! Кто это? Громов? Куда его понесло? Что это у тебя, Кирилл Семёнович? вы стали в атаку ходить. 41-й вспомнили? Ну, не выдержал, видать. Ох, и накажу я его, чёрт, если жив останется. Громов ранен. Прорвали первую линию. А? Молодец все-таки? Отчаянный, кордит. А у меня все такие. Слышите? Рыбалка подходит. наградить весь до единого солдата. Вам нужно в медсанбат к черту. Владимир Николаевич, посмотрите списки офицеров представленных наград. Давайте. Я вижу, здесь не хватает несколько фамилий. Кого? Лукина, Козлова, Трошкина. Я хотел составить на них отдельный список посмертных. Нет, в этот список за взятие Киева, Ордена Красного Знамени. И впишите. Капитана Святаева. Если б я мог, если б я мог. Ты знал. Если бы ты знал. Не надо вспоминать. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Если дела в России пойдут так дальше, то возможно, что будущей весной Второй фронт и не понадобится. Это сказал Франклин Рузвельт. Кто знает, может быть именно поэтому президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Великобритании Черчилль отправились в Тегеран для встречи с председателем Совета народных комиссаров СССР. С благополучным прибытием в Тегеран товарищ Сталин. Предупредили американцы. Предупредил товарищ Сталин. Как вы летели, господин президент? Очень хорошо. Если не считать дикой болтанки над Багдадом. Господин президент, маршал Сталин приглашает вас поселиться в русской миссии. Я уже отказался от приглашения Черчилля. Думаю, что это неудобно. У русской разведки есть сведения о нацистских агентах, действующих в Тегеране. Ну и что же? Маршал Сталин опасается, что при переезде из одной миссии в другую Могут произойти неприятные инциденты Harry, Что вы об этом думаете, Гарри? Well, security... Если речь идет о безопасности Едем в русскую миссию Президент поселился в русской миссии. Вы шутите? Нет. Русские сказали, что в городе орудуют 100 нацистских агентов. А что вы о них знаете? У нас нет никаких сведений. Один-ноль в пользу дяди Джо. Я рад вас видеть. Я давно хочу встретиться с вами. Это я виноват этой Не будем искать виновных, господин Сталин. Так или иначе, мы встретились. Но если бы не нацистские агенты с их угрозой покушения, я не был бы вашим гостем. Вы, кажется, не верите если бы такая угроза и существовала, я бы не прятался от нее в русской миссии. Мне кажется, что есть более серьезные основания для моего пребывания здесь. После Курской битвы русские имеют право на особое уважение президента Соединенных Штатов. Мы рассчитывали на вашу мудрость, и не ошиблись. Давайте лучше обсудим волнующие вас проблемы. В сущности, речь идет только об одном. Главное. О втором кроме. Таким образом, советские войска только за этот год освободили более половины своей территории, уничтожили 56 дивизий, свыше 13 тысяч танков, более, более 14 тысяч самолетов. В последнее время командование немецких войск перебросило с Запада 75 дивизий и большое количество боевой техники. Несмотря на это, Красная Армия продолжает прочно держать в своих руках стратегическую инициативу. Однако для быстрейшего разгрома фашистской Германии советским людям хотелось бы, чтобы второй фронт был бы открыт в ближайшее время. Open delay. We have come to to... Господа. Мы прилетели в Тегеран, чтобы определить точный срок открытия Второго фронта. Отныне путь к освобождению Европы должен проходить не только через Курск и Днепр, но и через ла и Францию. Вот плоды переезда президента в русскую миссию. Десант через Ла-Манш – это огромные потери. Война без потерь не бывает, господин Черчилль. Я предлагаю Балканы the как возможный район высадки. Мы не должны забывать, что армия Тито контролирует треть Югославии, и мы можем получить там поддержку. This is all very well. Все это так. Except we'll be closest но ближе к цели, все-таки через Францию. Well, of, uh, mm -hmm. Пусть это обсудят начальники штабов. Почему? Разве мы не можем решать сами? Давайте решать сами. На ногах! веселенькое дело! Ничего, ничего! Следующий в Берлине встретит! Давай, давай! Подтянись! Первая рода! Шевелись, славяле! Живей, живей! Приезжайте к столу, подвинься, вот, трофеи, Ром. Завидую, пехотик, всегда им везет. Летом, между прочим, Цветаев, надо в атаке ходить. <с gehört> вот закупоривают фрица, не доберешься. <с а <с ты <с не мучайся, обе горлышко, знаешь, как это делается. Ты что, цвета Цветаев, пехоту учить, а? Подставляйте бокалы. Это вам. Спасибо. Ну, за старый 43-й, за новый 44-й, за победу. За то, чтобы вы все были живы. Чтобы все мужчины были живы. Иначе мы умрем без вас. Мы просто умрем без вас. Зоечка, Зоечка. Зачем же так траурно? Мы с Светаевым вечные, заговоренные. От нас все пули отскакивают. Ну, без суеты, вперед. С Новым Годом!